Здравствуйте, наши уважаемые зрители! С вами Maximus Спорт и BMC Company. Наш очередной видеообзор по спортивным товарам. И сегодня это боксерские перчатки фирмы Adidas. Модель называется Training. Данная перчатка выполнена в бело-черном цвете. Очень красиво смотрится. Так как это бюджетный вариант перчатки, то она выполнена полностью из кожзама. Внутри используется специальная пена высокого давления, которая выполнена в форме вашего кулака, чтобы вам удобно было в этой перчатке. То есть, когда вы одеваете перчатку на руку, она уже удобно сидит по вашей руке и хорошо, легко, свободно дожимается сам кулак без каких-либо проблем. Внешняя сторона перчатки и ударная часть выполнена в белом цвете с черными полосами и с логотипом Adidas в черном цвете. Внутренняя же сторона перчаток выполнена в черном цвете. Также большой палец с отверстиями для того, чтобы рука дышала. Большой палец прикрыт специальным выступом плюс зафиксирован специальной шнуровочкой. Это бюджетный вариант перчаток как я уже говорил поэтому и внутренняя часть перчатки выполнена из обычного синтетического материала, который не впитывает влагу просто закрывает защитная подкладка закрывает пузову ретан имеется такая вот еще резиночка для удобства по мне очень удачная модель и доступная цена еще раз проверим, как она сидит на руке. В данном случае перчатка на 10 унций и свободно одевается на мою руку, которая чуть больше среднего размера. У меня ладонь, ширина ладони 9,5 сантиметров, и я чувствую, что я могу подмотать еще бинт 3,5 метра без проблем и легко денется перчатка. Единственное, что не рекомендую использовать гелевые бинты потому что э, рука не влезет просто-напросто в эту перчатку очень удобно, легко дожимается кулак при ударе С вами был Валентин интернет-магазин Максиму Спорт смотрите наши видеообзоры. обзоры Ставьте лайки или же комментарии, если что-то вам не понравилось или понравилось. Всего доброго, до свидания.